Вот смотрите, как меняется график изменения цен на инвестиционные монеты в обычное время и в кризис. Я их называю антикризисные монеты. Да? Почему? Вот взят 2006 год, я начал 2004, ну вот этот хвостик вот здесь 2004. Да? И начал я, так, карандашик есть, можно я еще, или ручка? А, спасибо. Нет, а ручка, карандашик, карандашка чтобы... не а, спасибо. И начал я. Вот тогда были только две монеты инвестиционные – «Сеятель» и «Соболь». Я покупал их, потому что, представьте себе, на тот момент, в 2004 году, вот эту монетку можно было купить за 250 рублей. Можете передать 250 рублей, здесь, которые сейчас в кошельке у вас, 250 рублей, те же башки две сотки и полтинник. Я зарабатывал тогда хорошо у программистов, я мог легко купить мешок таких монет, как и, впрочем, и сеятелей. Но я стал замечать, что год проходит, два, а цена практически только еле-еле догоняет как это, инфляцию. То есть мне не понравилась такая, потому что тогда нулевые годы был, помните, безумный рост. Нефть росла там, до 150 долларов за баррель. Тогда все росло, фондовые рынки росли. Я думаю, а зачем я это сделал? Ведь это не очень хорошая инвестиция. Но случился 2008 год. Кризис. Кризис. И тогда все монеты резко выросли в цене. Серебро, золото выросло в цене и пошло вверх. Я понял, что вот оно что. Вот оказывается, что они оказываются антикризисные и хорошо иметь на любой кризис. Они сразу вам дадут денег. Когда другие активы могут просесть, испариться, обнулиться, то монеты, они только вырастут и вы можете их продать на верхах. Если остальные продают на низах, то вы здесь выходите на верхах, потому что вам нужны деньги в кризис вы можете продать эти монеты. Когда кризис заканчивается, э, рынок приходит в стабильность, снова они еле-еле растут, снова еле-еле обгоня... догоняют инфляцию. То есть они, видите, в кризис, в кризис, в кризис. Вот это просто вам график понимать, да? Поэтому меня спрашивают, какие монеты покупать? А может быть это антикризисные, имейте в своем портфеле как антикризисные монеты.